Старость в этом городе улиц беднейших, сквозняками полощутся шторы и чудные головные уборы дам почтенных и мудрых старейшин. Но не сказано главное слово и решающий час не назначен. Только от голос подхвачен в бесконечном пути живого.